можно ли познать магию, не ставя себе такой цели осознанно. Если человек идет за чем-то, какой-то своей целью, но в итоге становится способен к постижению и восприятию магии, всегда ли к ней способен прикоснуться только истина этого желающей или контакт с магией всегда своего рода предопределенность. Человек может очень хотеть и не получить, а может и наоборот. Да, и очень так бывает часто. Есть ли здесь алгоритм? Вычислить этот алгоритм, как магия выбирает человека, как человек выбирает магию, ну пытаются уже, наверное, последние тысяч пять лет. И словно бы в насмешку, как только этот алгоритм выводится, происходит нечто, что абсолютно разрушает все умопостроения выводящие к этому алгоритму. Например, раньше считалось, что магию можно прийти только лишь родившись маг. И очень долго так считалось. Пока не начали появляться люди, которые собственным умом, собственным трудом добивались гораздо большего, чем те, кто рождались в реальных семьях с традициями. Нет алгоритма. У магии. Магия это первопричина возникновения хаоса, какие там могут быть алгоритмы. Они всегда возникают по мере необходимости и уходят тогда, когда их у них пропадает нужда. Так и с человеком. Можно очень сильно хотеть и добиться, можно очень сильно хотеть и не добиться. Можно совершенно не хотеть и получить, просто воткнут в голову иди работать. А можно этого и не получить никогда, и не хотеть, и не получить, и вообще не знать, что это такое, в принципе. Еще раз повторяю, это не алгоритмизируется, потому что сам один, одна попытка алгоритмизации уже, уже насмешка над тем, что называется хаосом по природе по своей. Что важно, оказаться в нужное время в нужном месте? Нет, огорчу вас, дорогие коллеги, не зависит это от человека и от его чаяния, и от его желаний не зависит совсем. Потому что магия, она ведь не людей видит, она ведь видит все вместе, в том числе и человека. И если она видит, что в одном месте пусто, в другом густо, она добавит там, где пусто, а не будет убирать там, где густо. Так работает магический принцип, по принципу прибавления, Ведь наша вселенная расширяется, вы в курсе? А это значит, что если человек вдруг оказывается на том месте, где в данный момент сейчас идет прибавление, то у него есть шансы это получить. Причем какое это прибавление, никто не знает. Может быть там, где является что-то застоявшееся, что-то такое неизменное такое, мертвеющее, вот очень многие коллеги, я в том числе, обратили внимание, что последние 20-30 лет с процессом роста мегаполисов и выхода, так сказать, человека из деревни в город, очень много стало появляться именно городских колдунов, ведьм и даже магов рождаться. Хотя в общем-то, Логика человеческая подсказывает, что в принципе все должно быть как-то наоборот. Живущий в деревне человек, он ближе к природе, он ее чувствует, он кормится земли, он ее чувствует. А вот реальное, реальные сознания рождаются и развиваются, как выясняется, лучше в городских условиях. А все почему, потому что город застоявшаяся конструкция, в которой если институты социальные и эгрегориальные любые другие уже там установили какой-то порядок, они этот порядок не будут менять ни за что. Какой порядок в деревне? Ветер дует, солнце светит или не светит или не дует, но собственно говоря Никакой сложности. В городах очень большая сложность. И там получаются вот эти самые мертвые зоны, в которых сила сквозь них не течет, как через фиброзную ткань. И вот тогда появляется там дополнительный выплеск. И под этот выплеск попадают люди, которые вдруг получают некие магические способности или вдруг увлекаются магией, в гораздо большей степени, чем те, кому в принципе логика подсказывает увлекаться этим надо. Живущие в лесу, на природе, чувствующие лес, чувствующие а, животных. Да, они все это чувствуют, безусловно, но в их сознание не заходит магия. Колдовство, да. Другие силы взаимодействия, да, но магия как, мастерство, как профессия, как знание, нет. нет. Это появляется только в том, кто испытывает острый голод, а острый голод испытывает тот, сквозь кого не течет сила и он начинает эту силу искать. А ее искать бессмысленно, если она не придет в это образование. И вот сила она сама добавляет там, где ее не хватает. Вот такой парадокс, вот совершеннейший парадокс, если не знать, как работает магическая сила, то не понять, что ее искать надо именно там, где меньше всего ожидаешь ее найти. В самых плотных городах она появляется чаще, чем в лесу. Почему? Потому что через лес она течет естественным потоком, а в города она заходит всякий раз сильным потоком, когда ее не хватает. А сильный поток всегда ощущаешь значительно сильнее и воздействует на разум значительно сильнее. Я очень надеюсь, коллега, что я объяснила понятно. Поэтому, когда и в какой момент придет магия, Никто не знает, в какой момент она почувствует, что в мире есть неравномерность и где-то стало пусто и где именно стало пусто. Вы можете научиться это чувствовать и всякий раз ходить по миру ловить ветер, в тот момент, когда этот ветер направляется в определенную зону, чтобы выровнять неравновесность энергии и информации в этом мире можно просто научиться чувствовать по подобию как свой собственный голод. Вы наверняка испытывали когда-нибудь голод в информации, например, когда аж трясти изнутри начинает где бы раздобыть. И вот этот голод он как ведущая сила, как зов, он тебя подрывает и, и, и несет в какую-то точку или, уводит в какое-то виртуальное пространство. Это ведь тоже магия. Магия ведь она не всегда физически ощущается, иногда ведь она в виде чистой информации заходит в сознание. Никогда не знаешь где она будет, надо просто быть в этом месте. А для этого надо вот тот самый сухой голод и испытывать, когда ты понимаешь, что либо, либо ты сейчас ее возьмешь, либо все. и научиться может быть чувствовать так же, как чувствует она, где пусто, где густо. Просто эгрегориальный мир всеми своими системами, он работает по алгоритму, если где-то избыточно, мы убавляем. А магия работает по другому принципу, если где-то недостаточно, мы прибавляем. Вот если вы, вы попробуете развить в себе это чувство, чувство не избавления от избыточности, а ощущение недостатка, ощущение дисбаланса между одним местом пространства и другим местом пространства, одним человеком и другим человеком, между собой вчера и собой сегодня. И научиться видеть эту разницу между полной и сухой и понять в какой момент и при каких обстоятельствах вдруг вы сухой стали полным, вычислить эту зону наполнения, вот это был как раз тот мой самый момент. Правда люди, которых магия таким образом наполняет, они очень быстро и высушиваются, потому что эгрегоры их тут же выпивают, что каждый, каждый же подключен к какому-то эгрегориальной системе. Но этот процесс будет продолжаться, пока продолжается жизнь, пока существуют разумы, как губки, способные воспринимать эту силу. Не научиться не давать себя высушивать, если это нужно. Звать бестолку. Вот услышите меня, коллега, если вы считаете, что это можно сделать, привлечь к себе какими-то ритуальными действиями, ну, ну тысячелетние поколения практиков до вас доказали, что это бесполезно, чего только не вытворяли. От самых благих дел до самых ужасных и, и, и, и кошмарных преступлений. Но не работает это так, как говорят сегодняшнее поколение публицистов, назовем это так. Это так не работает. А вот оно работает, вот, вот где магия, дует где хочет, на самом деле не где хочет, а где чувствует неравномерность а неравномерность она, как правило, чувствует именно в больших человеческих массах, потому что там все очень плотно и эта плотность, как фиброзная ткань, а это значит, что ее надо разбавлять. Вот туда она и приходит, вот там в городах, в больших городах, в мегаполисах рождаются удивительные сознания, которые может быть при рождении, может быть с первым вдохом, а может быть при любых других обстоятельствах, оказавшись в нужное время в нужном месте, вдруг получают некий импульс, некий дополнительный поток, который изменяет их раз и навсегда. Вот как-то так отвечу я вам, коллега, на этот вопрос.